Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем канале. Итак, сегодня очередной мой прогноз прогноз от Кассандры Астра на тему, что ждет впереди. Мы живем, мы идем вперед. Интересно, какие сюрпризы, что нам жизнь преподнесет. Сегодня прогноз будем проводить на камнях и на ленорман. Итак, дорогие мои, сейчас вы загадаете. Тут четыре поля. Загадайте, не напрягаясь, спонтанно загадайте свое поле. Можете одно поле загадать за себя а другое поле за своего любимого человека. Итак, загадывайте. Хорошо, я начинаю. То есть мы сейчас будем смотреть, дорогие мои, где наши перемены, в чем они, в чем, на что обратить внимание. Итак, более активная фаза прогноза начинается. Берем камни. Ух как, ух как, ух как улетела. Итак, начинаем трактовку. Сейчас идет трактовка по полю, которое я называю лунное поле. Таинственное, непредсказуемое, самообманное, обманное поле. Ну что хочу сказать, что, дорогие мои, те, кто выбрал в этот раз, в этом прогнозе, в этом видео, луну, у вас очень мощный камень выпал, который называется который аметист, который у меня в этом раскладе отвечает по большей части за какие-то энергии, может, даже мужские энергии, вот такие разумные энергии. То есть, что тут в теме перемены, что я вижу? У кого, допустим, были проблемы с мужчиной, он уходил, не приходил, что-то непонятное было. В ближайшую неделю что-то будет выравниваться, улучшаться, человек захочет возвратиться. Почему? Почему? потому что рядом лежит камушек, отвечающий за такую дорожку ангела, когда ангел невидимо берет человеку за руку и ведет к вам. Это мне очень нравится. Еще выпал глаз дракона. Буквально через три недели у вас произойдет какое-то событие, на которое надо обязательно обратить внимание. Возможно, это событие вам да откроет истину, откроет тайну, кто есть кто хороший ли человек рядом с вами или нет, тут очень такой интересный момент. Еще э, есть намек на то, что э, кто-то из ваших знакомых такой, знаете, как вор, может быть, завистник, может быть, может подрезать какую-то вещь у вас, в прямом смысле слова, может, какую-то идею хоть желает утянуть, тоже тут есть такое, то есть обратите на это внимание. Но хочу сказать, что у вас сильная позиция, даже если не смотреть ситуацию «я мужчина», то есть вот вы и какой-то мужчина. Даже если вот мужчина сейчас смотрит, у вас сильная позиция в управлении своих каких-то возможностей, улучшения энергии, улучшения здоровья, я бы даже сказала. Это первый момент. Второй момент. Тот, кто ругался в теме любви, будет выравнивание. Смотрите, кам... мне нравится, когда камни подтверждают карты. То есть любовь, может быть, наконец-то кто-то вам проговорится и скажет, да хватит рук, да что ты ко мне пристаешь, да люблю я тебя. Вот тут такой симпатичный период, когда открытым, когда открытым текстом идет карта. Сердце – это любовь. Тут уже нечего, как говорится, гадать и предполагать. Так что вот тут скажу так, что у лун, кто сейчас выбрал это поле, очень неплохо, но надо внимательно расшифровывать людей, которые к тебе приближались и приблизились, дам сейчас главную подсказку, даже 2-3 недели до того, как вы сейчас открыли видео. Даже вот к этим людям надо присмотреться, что этот человек может у меня украсть, чем может она мне позавидовать или он а нужно ли мне около себя держать такого человека Опасный, опасен ли мне этот человек вот тут такой момент теперь переходим к ромбику ну ромбик он как бы зашифрованный можно сказать квадратик и ромбик говорит о том, что человек в душе, ну, хочешь не хочешь, убьется очень в данный момент, у вас какие-то стоят задачи, связанные с деньгами зарабатыванием каких-то, может быть, восстановлением каких-то позиций, скажем так, да. Что я вижу? Я вижу, что, возможно, там, где у вас были какие-то препятствия, в ближайшие 5-6 дней, с момента открытия, вот как вы сейчас начали смотреть это видео, может что-то измениться в теме работы. Даже, может быть, измениться не от вас зависящее, но это пойдет вам по-любому на пользу. Даже если в душе будете где-то дребезжать и не хотеть, и что-то дополнительное, или новый процесс, или новая технология, или новый напарник, или что-то еще, не надо тут на это обращать внимание. Это препятствие надо преодолеть. Смотрите, как карты хорошо легли. Препятствие гора. Мы преодолеваем, мы вскочили на коня и скачем. Конечно, можно по-другому отрактовать какие-то препятствия. Приедет какой-то мужчина и поможет нам разрулить ситуацию, как вариант тоже. Приедет и освободит, приедет, спасет, скажем так. Это, конечно, относится ко всем, кто сейчас меня смотрит или принесет какую-то хорошую весть. Смотрим дальше. Этот камень тоже, в принципе, он рабочий, он трудовой. И очень хорошо, что он прямо лег в поле ромба. В принципе, это говорит о стабилизации вашей материальной ситуации. Не переживайте, у вас сейчас наступает интересный момент э ну, закрепления усиление материальных ваших статусов, возможностей, уровня, скажем так. Об этом мне еще говорят, вот смотрите, вот эти карты, карта ключа. То есть если вы с кем-то еще не договорились, то у вас подсказка, вы с кем-то договоритесь, и это будет соблюдаться, это будет выполняться очень хорошо. Пусть, как говорится, может там миллиарды вы не схватите, с неба не упадут на вас миллиарды долларов, скажем, да, но это стабильная хорошая карта, это, которая говорит, будете стабильно жить, даже если цены повысятся, сможешь купить себе там, не знаю, и муку, и хлеб, и макароны, и оливковое масло, и прекрасно все будет». То есть, в принципе, тут подсказка на что? О чем мечтал, о чем мечтала, Много из этого начинает проявляться, избываться. Но это говорит о том, что вы шли очень упорно к этой теме и преодолевали препятствия. Из немножко негативных тем в этом поле, что я вижу? Я вижу камень, который у меня тут отвечает как бы за внедрение в происки империализма, как я говорю, за происки... Ну, может быть конкурентов, может быть плохие соседи, может заведушки какие-то. То есть, когда вы вступите в этот вот период благоукрепления, я бы так сказала, недели через полторы-две, к вам придет особенно, дорогие мои, это касается людей знака Рак и Козерог. Вот сейчас я скажу, да, вам... Придут какие-то искушения, сомнения, какие-то внутри качания. А может быть я форсирую, сделаю не так, а вот здесь нарушу закон, а здесь вот так срежу угол. То есть тут вам надо держать свою линию, вот держать линию, держать ту идею. И, и все получится. Не, не впадать в ближайшие пять месяцев, 4 точно, четыре с половиной, в какие-то искушения. Будет проверка на нарушение вами ваших табу. Теперь информация по этому полю. Я его немножко называю то ли солнечное, то ли солнечное затмение. Может быть тут есть зацикленность на какой-то теме. Давайте посмотрим, что же камни говорят. Ну, хочу сказать так, что еще недели-полторы вперед будет 50-50. То есть вот, допустим, вы куда-то хотите, куда-то рветесь, ну, или вот вам надо что-то, что произошло, это не произойдет еще две недели, потому что камень лежит вот так вот, ну, успокоенно. Он не наверх, не вниз, ни в плюс, ни в минус лежит, а вот он, э, камень, говорит, ну, не время. И после этого даже есть такой момент, что вы как-то или ждете что-то, или, может, даже уже нахитрили, намутили что-то, и из этого что-то не получается. Вообще вот история похожа на современную историю в Украине, да? То есть сейчас затишье, 50-50 и потом немножко идет ухудшение, камень болезни, осложнение, усложнение. Вот такой момент, да? То есть там, где вы хитрили, как-то хотели углы срезать, что-то там замутить, может быть это вдали, какой-то намек есть, может быть. Если кто-то собирался куда-то ехать, да, тут тема поездки есть, но она какая-то вопреки всему, она может передвигаться, передвигаться, передвигаться, допустим, вот переезд, да, что-то передвигается, и ну, как-то так, в общем. Этот камень тоже говорит, что какие-то продвижения будут только через месяц и такие скрытые, скрытые для вас. Ну, в принципе, вот есть тут Подсказка. Возможно, друг может помочь вам застабилизировать, что-то улучшить. Русский друг поможет что-то сделать. Вот я бы даже так сказала, потому что так как карты как бы французского французского происхождения, мадам Ленорман. Для нее медведь, понимаете, был и русские люди вообще, и русский медведь. Тут много заложено в этой карте, нельзя прям вот она такая супер плюсовская, плюсовая, да. Есть вариант, что дает силы для каких-то, такая трактовка дает силы для каких-то рывков вперед. То есть все впереди, надо плавно э, делать свои дела с единомышленниками, может быть, союзниками, дорогие мои. И теперь информация по э, полю под названием «Звезда». Ну, конечно, я больше психологически привязываю это поле к людям более творческим, которые хотят вспыхнуть, проявиться. Вот что мы видим тут? Мы видим тут... Это хороший камень, но он такой, когда нам кажется, что победа, вот она вот тут вот через месяц-полтора какая-то, знаете, выпустил, или делаешь клип, допустим, или что-то, и думаешь, вот через полтора месяца я выпущу, и я ну, там номер один стану, да, звездой. Ну, не факт, не факт. Смотрим, что первый камень лежит, он отвечает больше на какие-то дела, связанные с родней, с материн, по материнской линии. То есть благодаря родне у вас могут произойти в ближайший месяц какие-то перемены начаться, происходить перемены и вот то, что родня советует или родня где-то оплачивает, проплачивает, это принесет вам счастье, может даже и любовь. То есть кто одинокий, дорогие мои, кто смотрит, если кто-то из родни вас захочет с кем-то, предложит, предложит вам знакомство от себя как бы, да, по материнской линии мама бабушка тра та, -та вот там может быть тети дяди вот такая история да не отказывайтесь ради интереса зайдите почему потому что я смотрю вот такую карту когда человек сопротивляется это карта змеи когда мы вредничаем чуть не хотим что-то утро -та, та а вот когда мы забраковали товар а он оказывается хороший. И у нас получается в дальнейшем кольцо. Кольцо, может быть, в прямом смысле слова. Не обязательно там... Это может быть и друг, или напарник, или вместе какой-то, допустим, может быть, даже и любовь, и совместный проект. То есть я выйду замуж, а мы еще... А у него какой-то проект, я туда войду полноправным членом, полноправным членом, и буду часть проекта, допустим, часть этой работы, часть этой фирмы. но в том числе, потому что очень интересно тут художница нарисовала кольцо, а на нем вот как бы как бы и темы и обязанности и дом, и семья, и гарден, то есть и сад, тут, и огород, и все вместе, и дача, и огород все вместе. И вот тут тоже интересно. То есть это рассказ о чем? Я даже, может быть, сказала, это тем, кому до 35, относится до 36. Если вы летали в каких-то своих облаках и больше делали ставку на творчество или на какие-то идеи. Может, идеи хорошие, но карта говорит... Кстати, очень интересно, здесь мама, здесь мама, Луна как мама. Или обратите внимание на свою маму, кто забросил тему родительскую. Или, может быть, это намек на беременность, на то, что пора. Если это мужчина смотрит, ваша женщина может через ближайший месяц-полтора, так сказать, забеременеть. То есть эта тема на тему «Войди в родительство». Если ты родитель и спустя рукава последние три месяца обращал внимание, обращал внимание на своего ребенка, на какие-то запросы, на какие-то попытки поговорить с вами, ближайший месяц – это ваша, ваш период. Обрати внимание. То есть отодвинь какие-то свои творческие, немножко отодвинь, а на первое место поставь тему ребенка. Ну, в принципе, Товарищ Глоба у нас говорит, что Луну можно и к деньгам притрактав... отнести, ну, согласно астрологии. То есть, в принципе, можно тогда еще сказать так, засучи рукава там, где ты плавал, плавала в каких-то своих идеях самоиллюзиях, самосозерцаниях. Теперь пришло время засу засучить рукава. И через помощь даже кому-то тебе придет тоже помощь, или через помощь кому-то, соединение с кем-то придет тебе, ну скажем, к тебе деньги придут, и тебя позовут и возьмут в какой-то проект. Вот, дорогие мои, были такие трактовки вам от Кассандры. Если что понравилось или не понравилось, пишите под видео. Жду Ваши резюме и до встречи.